кидаю граната граната вверх там что-то авик не, в авик, там, не, можно, в Холодоз, авик был а. наверх залез Вроде, вон, вон, вон. ящики. как он вон можно, можно Сейчас уже. Банан Греции играешь, ехиджа, короче. Так его сложно просто убить. А а Лучше. Вражеский он. отряд разбит.